Всем привет, на связи Антон Сафронов и у нас в гостях Александр Панасевич. Мы продолжаем после майских нашей рубрики и приглася... приглашаем интересных людей. И сегодня я хотел с вами поговорить, пригласил Сашу про финансы. Хотели про инвестиции поговорить, потому что уже вроде взрослые все дядьки. Но вот. пообщавшись с Сашей, понял, что Саша предложил, что начать надо с АЗОВ. То есть финансовая финансовой грамотности потому что без нее никуда дальше. Потому... То есть инвестиции – это как следующий левел, вот. но первично это азы, база, базовые знания. Правильно я говорю? Уже так решили? Да? Вот. Да. Знакомьтесь, это Александр, мой друг, товарищ, занимается финансовой <с грамотностью и многими полезными вещами, по связанных с деньгами, в первую очередь. Саш, расскажи о себе, чтобы люди больше узнали. Спасибо, Антон. Всем добрый вечер. Меня зовут Александр Панасевич. Я являюсь инвестором, предпринимателем, маркетинг-консультантом, тренером по личностному развитию, лидерству, финансовой грамотности. Начинал я с маркетинга, предпринимательскую деятельность. У меня ранее была веб-студия. Я разрабатывал одностраничные сайты еще до того, когда это стало таким трендом и так далее у меня была веб-студия и также я еще консультировал разрабатывал воронки продаж только еще они появлялись на рынке далее постепенно начинал инвестировать изучал эту тему еще ранее давно к этому стремился подступал потому что я люблю свободу я люблю независимость и следовательно я к этому иду постепенно шаг за шагом вот Таким образом я пришел к теме инвестирования. Конкретно уже в этой теме я с 2016 года. В 2017 году я основал с своим партнером, у нас еще были другие партнеры, клуб инвесторов. И постепенно это переросло уже в нечто большее, это переросло уже в сообщество инвесторов, которое у нас есть. В данном случае это 4000 плюс человек, которые находятся в чате Telegram. Также мы развиваем ресурсы, которые, скорее всего, уже были представлены. У нас есть свой канал, на котором мы делимся полезностями. Вот. Это кратко. Теперь о том, что важно знать. Мы сегодня будем говорить о финансовой грамотности, потому что я считаю, что это основа. Я провожу мастер-классы, ну, чаще всего это мастер-классы, потому что тренинги это, – это немного другое. В чем суть? В том, что нужно начинать с самого начала. Инвестирование – это уже следующий шаг, переходящий от финансовой грамотности. Антон? Слушай, Саша, так прям видно, что ты подготовленный спикер, Вы вот, знаешь, у нас в гостях разные люди бывают, и вот прям у тебя четко так все отлично. Слушай, ну вот если мы по финансовой грамотности, ты уже три года, да? С 2016 года. А, друзья, да. все ссылки на Сашу, если вам нужно захочется написать вопрос, уточнить какие-то там финансовые темы и так далее, все есть на его Инстаграм, также на Телеграм-канал, о котором Саша также сказал, где 4000 это с лишним, я видел... Там группа... Вопрос, как вы администрируете эту группу, там же 4000 людей, они все Алло? пишут. Алло? Да, слышно меня? А, еще раз повтори, пожалуйста, связь пропала. А, я хотел уточнить, как вы администрируете вот ту группу, которая 4000? Которая у нас есть в Телеграм. Да, там же у вас группа, там пишет любой, кто захочет, 4000, да. это же вообще пиздец. От да. тема, если мы отойдем немножко. Без проблем. Без проблем. Да, на, на самом-то деле, так как в свое время я занимался в том числе автоматизацией процессов, изучал эти моменты, систематизация бизнеса, это тоже неотъемлемая часть. Я понимаю то, что нужно прописать все основные ну, базовые вещи, как бы ввести в курс людей. Скажем так, создать некие правила, условия и потом следить за тем, чтобы их придерживались. В данном случае это не так сложно. Управлением занимается, управлением модерации чата занимается всего несколько человек ну, с, со мной вместе. Вот У нас есть прописанные регламенты, как что должно быть. У людей есть регламент в чате, в закрепленных сообщениях. Хорошо. Мы также разработали... Я понял, mm -hmm. что у тебя там все окей. Сейчас Ром... да. привет, привет, Роман. здорово, здорово. В ВК. Скажи, Саша, вот давай сразу по чату к этому. Что там люди делают и для чего туда можно вступить? Что какую, какую информацию или что там можно получить? О чем? там? Да. Основная тематика этого чата это в принципе бизнес и инвестиции. В принципе основная тема этого чата это как найти инвестиции и поиск инвестиционных инструментов, то есть это самое основное, то есть туда можно написать свое какое-то предложение, для которого требуются инвестиции, а в чате как раз большая часть людей это предприниматели, инвесторы, они рассматривают предложения, в том числе и мы, это изначально мы создавали для себя, мы неоднократно уже инвестировали в проекты, которые были там представлены, так так же самое, я же говорю, что есть те люди, которые ищут, куда вложить, и есть те люди, которые представляют свои проекты, которые готовы трудиться, зарабатывать и масштабироваться за счет привлечения инвестиций. Это основная тематика. Вторая тема – это непосредственно бизнес. То есть каждый участник, у нас реклама запрещена, и каждый участник, может писать свой абсолютно любой вопрос по бизнесу, ну, не только по бизнесу, кстати, по развитию, по бизнесу, по инвестициям, и он может получить ответ от других таких же людей, предпринимателей, тем более, что есть в нашем чате абсолютно разные люди. С определенного момента чат уже не частный, это не частная группа, а открытая группа. То есть в данном случае достаточно много людей заходит через органическую выдачу. Вот, поэтому э, туда стоит вступать, если человек занимается бизнесом, ему актуально привлекать инвестиции, он готов общаться, быть ценным для других и ищет для себя возможность под какой-то свой запрос, чтобы ему помогли это решить. Мы, кстати, это тоже э, всеми своими ресурсами тоже делимся, помогаем э, людям развиваться и все-таки достигать этого результата. Понятно. Окей, это про инвестиции, про бизнес. Это, наверное, в следующий раз uh, мы с тобой затронем эту тему. Давай да. сейчас более приземлимся. Всегда неинтересно, на самом деле, какие-то базовые вещи проходить, когда ты их уже тысячу раз прошел. Да, Всегда хочется вот уже куда-то вот туда повыше. Но у нас сегодня азы, да? Финансовая грамотность. Вот что ты выделяешь, наверное, основные какие-то столпы, и подробнее о каждом столпе, наверное, что вот конкретно твоя какая-то подборка. Что необходимо знать, наверное, взрослому человеку, да, мы не будем сейчас про детские такие какие-то там знания говорить, которые там детей надо учить там, да, правильно расходовать деньги и так далее. Взрослому, кто зарабатывает, у кого, возможно, есть семья, или у кого нет семьи, неважно, вот что основное, куда надо обратить внимание. Потому что когда я изучал тему, когда готовился немножко к нашему эфиру, я понял, угу. что я не финансово грамотный человек. Поэтому вот какие твои топ-пункты по финансовой грамотности? Ну, в данном случае, как бы это банально не звучало, но для детей, для взрослых и так далее, это все одни законы. Поэтому тот, кто хочет, нужно будет разобраться, тот, кто не хочет, увы, не разберется. Вот, что я в первую очередь выделяю, с чего хочу начать. Если ты хочешь в чем-то результат, то есть в этом вопросе нужно разобраться, то есть в этом вопросе нужно поучиться. Я всегда говорю своим там ученикам тоже, с которыми я занимаюсь, что нужно начинать с чего-то того, что ты узнал, найди какую-то книгу или хотя бы зайди в интернет, то, что тебе непонятно, разберись. Вот, в таком же подходе нужно начинать. Э, нужно начинать с самого начала, то есть разобраться, что же на самом деле, что такое деньги, деньги Ну, если о них идет речь, собственно, финансовая грамотность – это об этом. Что на самом деле деньги и откуда они берутся и как их привлечь. То есть в этом это ключевые вопросы, с чего стоит все-таки начать. И кто такой человек-инвестор? Потому что у нас... Достаточно много разных стереотипов, и люди думают, что это какие-то мега-люди, если инвестор, это значит миллиардер и так далее. Нет, на самом деле хорошая новость, тот, кто делает вот эти шаги в финансовой грамотности, он постепенно тоже к этому приходит, что инвестор – каждый человек. В данном случае инвестор – это тот человек, который вкладывает ресурс в необходимый инструмент какой-то, как можно сказать, инвестиционный инструмент. То есть какая-то возможность. Вкладывая деньги в эту возможность, это может быть деньги, это может быть любой другой ресурс в плане, это может быть время, усилия и так далее. И с какой целью? С целью его приумножения, приумножения того ресурса, который ты вкладываешь. Вот кто тот, кто такой инвестор по определению. Поэтому инвесторы, каждый человек в своей жизни инвестор. Почему? Потому что у него есть время, у него есть усилия, у него есть деньги. Всегда. То есть в нашем социальном обществе даже у бомжей есть деньги. Вопрос в том, как они ими распоряжаются. То есть это первый момент, который важно понимать. Второй момент – это то, что деньги, в моем понимании, и это то, к чему я пришел, что такое деньги? Деньги – это средство обмена, средство обмена на ценность. В данном случае мы создаем некую ценность, которую люди готовы поменять на деньги. Результат вот этой транзакции, передачи, скажем, денег на ценность, есть продажа. То есть, они берутся только с продаж. Адекватные деньги, которые можно превратить в капитал, они берутся с продаж, потому что многие люди думают, что они берутся откуда-то еще, с разных каких-то моментов непонятных, они берутся именно с продаж, то есть нужно всегда искать, что вы продаете, где, первое, где ценность, и второе, как вы ее продаете. Каким ну, образом? Я тебя перебью, чтобы здесь да. вот акцент расставить с продаж. Ты сказал, а можно было подумать, что вот люди, которые в бизнесе, да, они думают, что вот у -у -у. Ну, конкретно у них там есть понятие продажи, да, продукты, услуги и так далее. Да. А кто наемная? То есть в данном случае, да, это продажа времени вашего, правильно? То есть он продает свое время, ему за это платят зарплату. Да, так... это, да, здесь следующий, следующий элемент, который поможет разобраться в этом вопросе, его я, я не скажу, что прям разработал, но его осветил Киасаки, то есть это квадрант денежного потока, что есть, я, я могу это назвать, эволюция, Эволюция человека, скажем так. То есть вначале идет наемный сотрудник. То есть первый, вот в квадранте первый квадрант это наемный сотрудник. Далее идет самозанятый либо предприниматель. Дальше третий квадрант это бизнес как система. И э, четвертый квадрант это инвестиции. То есть человек идет от наемного сотрудника, далее он становится самозанятым предпринимателем. Далее это предпринимательство или самозанятость превращается в некую систему, которая уже может работать без этого человека. И след конечный квадрант – это инвестор. То есть это тот человек, который делает так, чтобы деньги работали на него. То есть человек вкладывает капитал, вкладывает в определенные инвестиционные инструменты, получая пассивный доход. В данном случае, если это бизнес как система, тоже это в принципе – ну, можно сказать, что это тоже частично о пассивном доходе. Это значит, что в третьем и четвертом квадранте это уже отсечение идет того, что человек не меняет свои, свои усилия на деньги. То есть в данном случае, что если он не вкладывает свое, свои усилия и деньги, точнее свои усилия и время, то все равно его деньги не прекращают приходить. Это, это вот одна из моделей, которую важно все-таки разобрать и постепенно по ней двигаться и определиться, какая точка А. Всегда во всем я рекомендую начинать с точки А, то есть написать, по крайней мере, чем вы сейчас располагаете, что но мы, у вас но мы есть. Мы вот остановились на продажах, да, вот деньги появляются из-за продаж. Да. Да? А, дальше вот я тебе тут перебил. Да. А, мы хотелось бы, конечно, перейти к более конкретным каким-то примерам, что вот двигайтесь по квадранту. Хотелось бы вот как двигаться по квадранту. Да. Вот если это, конечно, хватит нам да. времени, но хотя бы частично для самого вот первого уровня, как перейти там из наемной работы в какое-то там фрилансерство, может быть, предпринимательство. Это что же а, самозанятость а, своя уже. Да, ответственности больше уже на себе, если вы да, готовы, да. конечно, к этой ответственности, потому что я знаю, что есть люди, которые психологически им комфортно получать зарплату, в принципе, они в жизнь себе не представляют, что Именно есть какие-то другие варианты получения денег, вот, ну окей, да. продажи, а дальше что, я тебя тут перебил. Да, продажи. То есть в данном случае есть ключевые три навыка, я их называю ключевым, ключевыми тремя навыками в финансовой сфере. В данном случае это первый навык – зарабатывать, это как отдельные навыки. Сохранять и приумножать – три навыка, фундаментальные. Далее, вот что такое продажи? Продажи – это о зарабатывать, это навык, умение превращать свое ну, свою ценность обменивать на деньги то есть и логично что чем больше создается ценности тем больше зарабатывается денег вот хорошая новость для участников нашего мероприятия сегодняшнего то что создайте для людей больше ценности за которую они готовы платить и у вас будет денег больше то есть вы на это влияете почему люди зарабатывают мало потому что они создают мало ценности Почему бизнесмены зарабатывают большую часть там, денег там, и так далее? Потому что они создают много ценностей. Они создают системы, которые позволяют масштабировать ту ценность, которую они дают. Сейчас наши зрители из России скажут, что это все наворованные жулики. Да, кстати, вот с этого... Вот на самом деле, вот то, что ты сказал, это самое важное. В эту тему лучше заходить, конечно, это более сложный вопрос, и это касается личностного развития. На самом деле есть такая фундаментальная модель, с которой я всегда начинаю, но увы, у нас очень мало времени, поэтому я просто делаю некую ремарочку, или где там об этом можно почитать, я потом материал этот дам. Есть Такая модель, я увидел ее раньше, но также видел у Эриха Фрома, то есть такого философа, быть, делать, иметь. Это три фундаментальных уровня. То есть быть это наше становление, в данном случае это наше мышление, отношения и так далее. То есть наша наполненность, то, что мы из себя представляем. Это мышление нам позволяет, ну, первопричиной является вот мысль, мысль, она всегда переходит в действие. То есть любое действие, оно, первопричина является мысль. Далее, любая первопричина, ну, в данном случае первопричиной результата является действие. То есть быть ⁇ это на уровне мыслей, делать, ну, понятно, иметь ⁇ это уровень, уровень результатов. Это все неизбежно, то есть в данном случае это модель, скажем так, истинная. Почему? Потому что любое действие, любое абсолютно действие будет иметь результат. Почему? Потому что это причина-следственная связь. Действие это причина, у каждой, причины, ну, у каждой причины есть свое следствие. Вот так это работает. Поэтому важно разобраться в своих убеждениях по поводу того, что э, наворовали там, и так далее и тому подобное. Вот, кстати, это не важно. Вот, кстати, вот психологическая часть вот этого финансовой... Вот, знаешь, мы с тобой общаемся про финансовую грамотность. Кажется, что это а? есть какие-то правила, которые вот получают человек какую-то сумму, и у него есть чек-лист, как этой суммой поступить, да? например. Но есть же еще психологическая да. часть, которая также его стопорит настолько, что он выше этой суммы просто из-за психологического фактора не стопит. А там, насколько вот я разобрался, ну, я не разобрался, я разбираюсь в этом, в этом вопросе, там бездна, ну, реально. Да. Там просто не, <копать>, ну, не на... перекопать. Но на самом деле, хорошая новость в том, что, я же говорю, я как тренер этими занимаюсь, я нахожу те вещи, которые небезно, то есть в данном случае есть определенные, их не так много ключевых каких-то моментов, которые позволят это решить. И, конечно же, с мышлением нужно работать. Почему? Отвечаю сразу на этот вопрос, потому что вот любой переход, скажем там, от наемного сотрудника, вот этот переход в центре него стоит ответственность, то, что ты упоминал. То есть от уровня ответственности в первую очередь. А ответственность это черта лидерства, то есть в данном случае человек должен к чему-то стремиться. Почему? Потому что если его все устраивает, то зачем? Ну достаточно ходить на работу, в принципе получать столько денег сколько есть и как-то вот на том уровне обитать. Но если ты хочешь чего-то большего, ты хочешь вести за собой людей, либо вообще в принципе чего-то большего, то нужно стать лидером для себя. То есть нужно взять ответственность за свою жизнь, за свои действия. Что значит взять ответственность за свою жизнь? Это вот и есть на уровне мышления, понимание того, что ты являешься основной причиной всего того, что у тебя происходит в жизни. Да, то, то есть, есть, независимо от того, что происходит, ну, то есть, все, да, что это все я виноват. Ну, то есть, не виноват, я причина того, что да. происходит в моей конкретной жизни. Именно так. Я, я даже, кроме того, я даже говорю, что... Наша жизнь – это проекция нашей личности. Слушай, я только сейчас понял, насколько объемная тему мы взяли, и 30 да. минут осталось, и я так думаю, что мы вообще… Можем очень... перейти, перейти к инструментам, а об этом поговорить немножко позже. какие-то очень большая реально тема. <с Давай к инструментарию, потому что полчаса всего осталось по таймингу. Четко. Друзья, если вы будете смотреть записи или сейчас смотрите… А, обязательно пишите вопросы по Александру, надо ли продолжать эту тему, потому что реально много-много всего. Ну реально. Привет, Тим. А, просто там и психологические факторы, и перестраховочные факторы. Инструментарий сейчас мы за затронем, но это всего лишь верхушка какая-то. Давай по инструментарию. Да, хорошая... Новость для тех, кто нас смотрит, это то, что я, я сказал Антону, что мы можем э, разобрать эту тему. То есть столько, за, ну, столько встреч, сколько будет необходимо, я готов сделать для него и для вас. Вот. Поэтому в процессе, если у вас будет желание, мы сможем разобраться. Теперь, переходя дальше, э, я доскажу то, что я говорил. Ключевое – эти навыки. Вот. Э, нужно правильно понимать, что это за навыки, Первое, зарабатывать, мы уже разобрались, то есть это обменивать ценность на деньги, то есть нужно стать, грубо говоря, хорошим продавцом, то есть каждый из нас продавец. Почему? Потому что каждый раз нам приходится продавать себя, продавать какие-то свои идеи, то есть другими словами это и есть то, как вы доносите свои мысли, то, как вы можете убеждать, то, как вы можете влиять. Это и есть по сути та же самая продажа. Как, вот э, этот навык позволяет вам лучше продавать, следовательно, больше зарабатывать. Э, как вы видите, всегда, абсолютно всегда и везде вы можете увидеть вакансию менеджер по продажам, прод, продажник. Э, то есть этот человек, ну, эта вакансия, скажем, она будет постоянной. Почему? Потому что на самом деле хороших продавцов достаточно мало. Вот где можно тоже заработать, помимо каких-то своих вещей. Дальше. Это первый шаг. У вас появились деньги. У вас появились деньги. Но основное заблуждение людей, то, что они думают, что то, что они заработали, это их деньги. Нет, это не ваши деньги. Почему? Потому что вы их отдаете. Отдаете всем тем людям в вашей жизни парикмахеру вы оплачиваете коммунальные платежи квартиру и так далее и тому подобное то есть вы все эти деньги отдаете и если у вас в конце после всех там вот этих выплат не остается денег то у вас их нет поэтому первое первое что нужно сделать это заплатить себе в первую очередь надо было это, мне гифку это есть... с плачущим человеком когда вот на моменте ты сказал это что у вас денег нету когда вы все раздали на коммуналку на аренду квартиры вот на это все и у вас денег нету и ты такой денег у вас нет и надо было включать гифку с плачущим человеком ну так обычно у людей происходит вот поэтому и себе я слышал это, я помню, когда ты гостев... был в гостях у меня, ты мне оставил замечательную книжку со своими даже вот какими-то рукопистами. Я буду ее потом на аукционе продавать. Mm -hmm. скажу, что книга величайшего инвестора через несколько десяток лет. Вот. А, и там, да, заплати себе, но вот даже вот я на себя примеряю. Заплати себе. А вот. давай с этим разберемся. Вопрос, а, вот что. Это было... очень интересная штука. То, там было, То есть, она очевидно на самом деле почему а, потому что вот есть сумма я я как бы понимаю что вот эту сумму заплатили мне ну зарплата грубо говоря да давай так зарплата да. ее заплатили мне значит она моя да. ну значит мне заплатили правильно ты говоришь заплати себе то есть из этой суммы я должен еще себе еще как ну какая-то тавтология получается нет в данном случае как ты назовешь это не важно. почему потому что важна суть те деньги любые все абсолютно деньги которые к тебе приходят но ну, которые переходят тебе в полное распоряжение то есть которые ты можешь назвать своими с них ты оставляешь это второй навык То есть, второй навык мы переходим это не потратить все суть второго навыка не потратить все называется сохранение то есть Второй навык – умение сохранить. Сохранить – это не потерять, и умение – это не потратить все. То есть, у тебя пришла сумма, допустим, это… Э, я не знаю, я обычно в долларах как бы считаю, поэтому пускай там зашла 1000 долларов, это значит, что ты себе отметил, какой ты процент, э, процент можешь себе отложить. В данном случае я рекомендую делать это от 10%. То есть, это э, то, что называют. Ну, Названий много, но я называю фонд, фонд финансовой свободы. Харфэкер, один из таких э, гуру финансовых э, западных, э, он назвал это так, и, в принципе, мне это импонировало, я тоже решил так. Да. Но生活orar, семья и а, вот ситуация. Я, я думаю, сейчас to... скажу об этом тоже. Когда вот все впритык вообще. Да. Какие 10%? Какие 5%? Даже процентов, кому? Куда? Как... Вот. Мы еще не закончили. Да, То есть да. есть еще третий навык. Третий навык приумножать. То есть в данном случае приумножить эти деньги. На самом-то деле тема денег, она очень-очень сильно, его, ее фундамент, он духовный. То есть, но это прям очень большая тема, поэтому обычно я... Говорю, что нужно откладывать от 20%. Что это значит? 10% на благотворительность, фиксировано, и от 10% фонд финансовой свободы. Что, что дает, почему я говорю от 10%, а не так, как многие говорят, 10%? Потому что от этого зависит ваша скорость. На самом деле, вот... Это важный фундаментальный принцип финансовой грамотности, что богатство определяется капиталом. Что такое капитал? Капитал это есть вот те сохраненные деньги, которые у вас есть. Те сохраненные деньги на навыки номер два. То есть каждый навык нужно прокачивать, а не просто сказать «О, так я это все знаю». И вот те деньги, которые отделились, они уже стали свободные. То есть они перешли, они стали твоим капиталом. И вот эти деньги ты можешь инвестировать. И, следовательно, в, такой, ну, в таком подходе это не причинит э, вреда там, семье, здоровью и так далее. Почему? Потому что на эти деньги ты не рассчитываешь. То есть они у тебя свободные. То есть даже, даже, если, ты их, даже если ты их потеряешь или вложишь, не важно, что с ними случится, это никак не повлияет на твою жизнь. Вот это то, что важно. Далее, по поводу, по поводу семьи, неважно, любая ситуация, я, ну, я по себе знаю, просто в свое время я зарабатывал тоже, я начинал с нуля, и я зарабатывал мало, я когда-то учился, у меня была просто стипендия, вообще первые деньги, которые вот я обучился, там, после книг, после курса, который на меня очень сильно повлиял, потому что курс был связан с духовностью. И для меня открылось понимание, почему действительно это так, и я начал делать. Первая сумма, которую я отложил, это было 10 гривен. То есть в данном случае у меня в кармане было всего лишь 50 гривен в тот момент. Я отложил 5 гривен на благотворительность 10% и 5 гривен в фонд финансовой свободы. Это то, с чего начинал я. Потом были моменты, когда я работал ну, на работе и был наемным сотрудником. Я только начинал, была стажировка и так далее. В самом начале я получал абсолютно очень маленькие деньги. То есть в данном случае это 2000 гривен, а э, примерно столько я платил тогда за жилье. То есть в данном случае мне нужно было крутиться где-то еще подзарабатывать и так далее. Но тем не менее я откладывал, да, тогда это был нелегкий период а запомните что ваше решение оно всегда имеет какую-то цену то есть это еще один момент личностного развития финансовой грамотности что за все своя цена так не будет ну неудобства скажем так не избежать лучше поменять свое отношение и делать это в кайф отложить 10 процентов а потом вот, получили свою зарплату семья окей пускай зарплата маленькая договориться отложить эти деньги себя может быть немножко ущемить, хотя я не сторонник экономии, но это цена, то есть, которую нужно заплатить. Вот. Эт, смотри, этого неудобства. Что, смотри, ущемить. Есть позиция, что надо просто больше зарабатывать, не ущемлять себя. В данном случае я что я говорю, что это фундаментальный принцип, принцип цены. То есть, если ты хочешь что-то получить, то Тебе нужно за это заплатить. Ну, вот, Как я говорю, что наша жизнь – это как магазин, в который ты заходишь и ты платишь либо на входе, либо на выходе. И в данном случае за все есть своя цена. Это цена небольшого неудобства, потому что на самом-то деле 10%, если вот мы реально просто рассмотрим свою жизнь, 10% ничего не поменяется. Вот просто поверьте, если Это 10%, всегда, процентов, да, да. вот можно просто попробовать. Я всегда, 10 всегда, процентов всегда в, точно... в этом убеждал, что, блин, надо да. отложить, а не потратить на какие да. нибудь какую-то, и постоянно убеждаюсь, что, да, действительно, эту сумму можно было отложить, но когда я их уже потратил. Ну вот, поэтому я же говорю, что как только деньги приходят к вам, их нужно отложить с самого начала, как только они пришли, а не потом, а не после расходов и так далее. Нужно отложить, а дальше у нас э, человеческая личность, как бы она, э, она, умеет адаптироваться, мы умеем адаптироваться. То есть в данном случае, если вот поверьте, если у вас 50% денег, которые вы получили, у вас куда-то исчезнет, поверьте, вы справитесь абсолютно, ну я вам абсолютно с уверенностью это говорю. Почему? Потому что вы начнете искать возможности. Это будет такой некий пинок под зад, как бы, который заставит двигаться. То же самое, если у вас не хватает денег, допустим, то поищите другие какие-то еще источники, где можно подзаработать. Крутой вопрос, который позволяет больше зарабатывать. И вообще я называю этот вопрос он открывает многие двери в нашей жизни, особенно в плане финансов. Э, вопрос звучит таким образом. Что я для вас могу сделать полезного, чтобы вы сделали то, что нужно мне? Например, чтобы вы мне заплатили какую-то сумму. Что я для вас могу сделать полезного? Что, в чем вы нуждаетесь? Что полезного вам необходимо? И в данном случае люди очень часто хорошо на это реагируют. Я терпеть не могу попрошаек, но те люди, которые подходят ко мне, говорят такие, такой вот ну вот меня спрашивают, чем вот что я могу вам сделать, чтобы вы мне там заплатили какие-то деньги, потому что там на еду мне надо, неважно на что. И даже когда это абсолютно там казалось бы не имеет ко мне никакого отношения, я реально становлюсь и даю человеку такую возможность. Почему? Потому что я это очень уважаю. Вот так. Ну, ну вот это, нам это чате, хороший что Гранд Кардон вообще за 40% топит, чтобы откладывать. Ну, Гранд Кардон, ты знаешь да, а, Уже, уже, уже узнал, потому что мои коллеги, по-моему, э, в, по в Дубае э, с ним пересеклись, как бы, чем-то. И вот ты пишешь, что за 40%, 40 надо от дохода откладывать. А, ребята. Эти деньги отдавать вход, а с дохода уже на себя тратить уже. Да, мое мнение, да. Это, конечно, все классно. И Это жестко. Нет, так это все классно. И может быть правильно. Я к чему стремлюсь? Я могу сказать, к чему стремлюсь я. Я стремлюсь к тому, чтобы жить на 1% от своего дохода. Само это собой, я уже эту схему. Слушай, само, я не само, не само собой, да. Я ее не подсмотрел. То есть я просто сторонник эффективности. И на мой взгляд, это эффективно. То есть, какой должен быть этот процент, чтобы действительно он покрывал все мои расходы. Поэтому ну не нужно вдаваться в крайности. Еще раз, вот то, что говорит Кордон, это конечно хорошо. Ну, и он, он прав, то есть нужно как можно больше, но. Нужно оценивать свои силы. Почему? Потому что я тоже своим ученикам привожу такой пример. Когда вы пришли в зал, вы первый раз пришли в зал, вы заходите и смотрите, что там занимается человек, он жмет там 200 килограмм от груди. Вот, 200 килограмм от груди. И вы на него смотрите и думаете, круто, блин, я хочу также. Тогда я буду копировать его действия, я буду смотреть, что он делает, и у меня, скорее всего, будет такой же результат. Не будет. Почему? Потому что он, то, что вам надо было сделать в начале, он делал в свое время. А сейчас у него другая уже весовая категория по, по навыкам, поэтому он уже делает совсем другие действия которые у него другие цели и другие действия. Если вы будете просто за ним повторять, вы не сможете достичь никакой цели. Поэтому нужно не просто смотреть на кого-то, кто успешен, а нужно смотреть и приравнивать, а что, ну вот в данном случае, чем этот человек похож. Нужно искать ситуации, похожие с вашей. Начинать с того, что у вас есть, ваша точка А. То есть, если вы наемный сотрудник, то не нужно смотреть на какого-то миллиардера, бизнесмена, инвестора и, и повторять за ним какие-то действия. Нет. Нужно посмотреть человека, который преуспел, который лучше вас, который такой же наемный сотрудник, но зарабатывает больше, живет лучше и так далее. И постепенно, постепенно, вот такая, понятное дело, что планку можно себе поставить, цель, там, быть таким, ну, не таким же, а быть собой, но иметь такие же результаты, как у какого-то человека крутого, это чтобы у вас была цель, которая дает там дополнительную мотивацию, и так далее. Это окей, но здесь и сейчас вам нужно делать действия простые, понятные действия, но их нужно сделать. Вот это и есть о финансовой грамотности. И до тех пор, пока не будет капитала, не, не о чем говорить. Почему? Потому что это, ну, если взять несвободные деньги, а вот, ну, вот я привожу пример, что будет, если взять несвободные деньги. Вот вы получили, например, зарплату. Пускай, опять же, что для простоты счета это 1000 долларов. 1000 долларов, обычно вы ее полностью тратили. И в данном случае... У вас, грубо говоря, они, неважно, вы записывали это на бумаге или нет, но вы их тратите. Вы взяли и потратили, там, допустим, какую-то часть из этих денег. Вот взяли, допустим, на инвестирование. Хоп, и вам не, не хватает денег заплатить за квартиру. Все, и вы уже начинаете съеживаться, вы начинаете бегать. Вы начинаете беспокоиться, вам начинает сложно жить. То есть в, ваши, ну, в вашу жизнь приходит вот такое смятение, которое негативно отражается. Это и есть стресс. Стресс очень плохо влияет на наш организм. Вот поэтому лучше маленькими шагами. Я ну, вот всем говорю, что нужно набраться терпения. Вот эта цена того вообще в нашей жизни терпение именно правильное терпение. Не терпите и ждите там, у моря погоды, а терпение в достижении своих целей. Почему? Потому что не за один день Рим строился. И я же говорю, что я начинал тоже с совсем малого. Я начинал с того, что, ну, вот я вам сказал, когда меня люди спрашивают на каких-то мероприятиях, я просто у них встречный вопрос говорю, как вы думаете, какая это сумма? Люди называют тысячу долларов, 10 тысяч долларов, 100 долларов, 500 долларов. Но когда я говорю, какая была реальная сумма, они удивляются. Мне говорят, так это же вообще, это ничего, это абсолютно ничего. То есть я даже, я даже больше на кофе трачу или я в день больше трачу. Все начинается с малого. Почему? Потому что со временем, когда вы начинаете с малого, так же как вы идете, приравниваете все вот как по ходу в зал в какой-то. Вы приходите, есть базовый, есть фундамент, есть база, есть основы. То есть вы их изучаете. Сначала начинаете с легких весов, с функционалки вот этой, которая вам нужна. Вы себя приводите в порядок, а дальше постепенно наращиваете. И тогда, когда вы наращиваете, вы еще и увеличиваете вот этот вес. Так же самое здесь. Почему вы увеличиваете вес? Потому что вы начинаете адаптироваться к этой ситуации. Вот. И дальше вам становится проще. Не, не, проще не потому, что э, в целом ну, там, легче стало, нет, а проще становится, потому что вы уже лучше стали, вы уже стали умнее, у вас появился какой-то опыт, на который вы можете э, от, от которого вы можете отталкиваться, и постепенно, вот так вы вырастая, вы достигаете большего-большего-большего результата, и параллельно с этим вы начинаете набирать ускорение, то есть вы задаете себе вопрос, как я могу быстрее, вот я рекомендую, Задавать себе несколько вопросов, отвечать на них и приводить в действие каждую неделю. То есть, а как я могу еще заработать? Какие еще дополнительные источники дохода я могу себе организовать? Какие есть возможности пассивного дохода? И это начать вообще с того, что просто уделять этому время, фокус на неделе. Отвечать, находиться в поиске. Я в своей жизни постоянно нахожусь в поиске ответов поиски в ответов для того, чтобы исполнить ту свою роль, которая мне там предназначена. То есть исполнить свое предназначение плюс достичь своих целей. Это очень важно. И я ищу постоянно ответы. Я беру книги, я ищу вот беру книгу и я там ищу ответы. В общении с людьми я ищу ответы. В коммуникациях каких-то других я ищу ответы. В обстоятельствах, которые вокруг моей жизни, мои ошибки, решения и так далее, я тоже ищу ответы. Вот с чего все начинается. Это то, что касается фунда фундамента. В принципе, об этом тоже можно говорить, но уже в других э встречах. Но теперь я скажу инструмент, который важен, о котором можно почитать и посмотреть, а лучше не можно, а нужно. Э это личный финансовый план. Это тот инструмент, который позволит вам действительно ответить на вопрос по поводу... Зарабатывание, по поводу инвестиций, по поводу пассивного дохода, по поводу достижения ваших целей. Вот просто после того, как вы посмотрите сегодняшний эфир, Зайдите, пожалуйста, вот, моя просьба к вам, вот, чтобы для вас это действительно было там, полезно. Э, помимо того материала, который я могу выслать вам на изучение, вот зайдите, просто посмотрите, что такое личный финансовый план, о чем он. Уделите этому минимум там, 5 минут времени, а лучше там, 10 или 15 минут. Просто почитайте э, в YouTube, посмотрите, видео есть, как он, со, со, ну, с чего он состоит там, и так далее. Есть и книги тоже на эту тему и тому подобное. Вот Я об этом сейчас говорю, потому что очень часто все люди интересуются, но я говорю, потом после окончания мероприятия напишите мне, и я отправлю вам материалы. Как вы думаете, много ли людей пишет? На самом деле немного. То есть я бы сказал, достаточно мало людей. Почему? Потому что... Вот это мы уже говорим о том лидерстве и о том, почему там наемный сотрудник, а не э, самозанятый или предприниматель и так далее. Потому что человек пришел на мероприятие послушать, ну его цель была послушать, увидеть. А у некоторых, только у некоторых, которые действительно взяли на себя ответственность и они готовы получить вот эти знания, действия, ну, действия, которые можно сделать, и их сделать. Да, это нелегко. Но они пришли, они настроились, они сделали и получили результат. А большая часть пошла на, другой, на другое мероприятие, на другой эфир и так далее. У них это тоже может быть произойдет, но когда, это неизвестно. Поэтому нужно вот, одна из э, вещей, которая важна, это быстрее принимать решения. Принять решение – это значит перевести в действие то, что вы знаете. То, о чем вы подумали, перевести в действие, а действие по-любому будет иметь результат. Не переживайте, когда у вас отрицательный результат. Это тоже хорошо. Почему? Потому что у вас есть место для обратной связи. То есть вы можете оценить, что можно сделать лучше в следующий раз. Вы можете сделать работу над ошибками. Но если вы не сделаете, вы не получите результат, и у вас не будет никакой обратной связи. Вы будете себе только гадать в голове, растрачивать свою уверенность, перебирать эти варианты, что бы могло произойти. Получилось бы или не получилось бы. Чем больше таких вариантов, тем меньше уверенность и тем сложнее потом начать. Поэтому выберите какие-то небольшие, Шаги и сделайте. Вот, как минимум, сегодняшнего дня, вот просто сделайте, вы просто внедрите для себя там от 10 процентов. Кто может больше, кто не может, как бы 10 процентов. Подробнее в финансовом плане, да, подробнее. А, нет, личный финансовый план – это инструмент. Что такое личный финансовый план? Это инструмент для достижения целей. Просто в личном финансовом плане вы пишете все свои цели на жизнь, ну, которые вы переведете в финансовый эквивалент, и вы поймете, на каком этапе жизни сколько денег вам нужно, какой капитал, исходя из этого, какая доходность должна быть на ваш капитал. Исходя из этого, вы, вы находите свои ин инвестиционные инструменты, которые вам подходят для того, чтобы это реализовать. Это, это более сложная уровень, тема. Э, да, да, однозначно. Нет, это не, ну, это не следующий уровень инвестиций. Ну, как, это ты собрал капитал, у тебя есть там подушка, как это называется, как у каждого по-своему. Да. да, да есть и деньги. Да, а, а, параллельно, вот... Правильно. Да. Да, и вот очень хорошо, что ты вспомнил насчет подушки. Тоже часто у людей есть заблуждение. Ну, я называю это заблуждением, потому что подходы разные. Как нужно относиться к финансовой подушке? Подушка там безопасности. Ну, да, да, да. Ее нужно формировать параллельно с наращиванием капитала. То есть нужно делать ну, вот этих там от 10%, ну или 10%, и часть какую-то не с 10%, а с того, что выше, еще на финансовую подушку. Либо как минимум, если прям вообще прям очень сложно-сложно, то 5%, например, на финансовую подушку и 5% на инвестиции. Ну, то есть на капитал. Вот. И э, первый шаг, как, ну, допустим, у вас уже появились деньги. Что можно уже сделать? Хотя бы самый простой шаг. Он, он далеко не лучший, но это то, что вы можете сделать. Первое это просто положить эти деньги в банк. Просто положить в банк и там наращивать. Есть фонд гарантирования вкладов, то есть вы эти деньги, скорее всего, не потеряете, даже если банк закончит свою деятельность. Вот. Поэтому, в принципе, там можно, по крайней мере, сохранять, чтобы они у вас не пролеживали, а хотя бы покрывалась хоть частичная инфляция, которая, а ну, по которая выше. Ну, вот, а может быть, другую валюту. Да, да, само собой твердая валюта. То есть в данном случае, ну, я, например, скажу по, по своему примеру, потому что подходов, я ж, еще раз говорю, много. Да, я, я держу деньги, ну, во-первых, у меня они находятся в работе. Нет, они у меня находятся в работе, в нашем бизнесе и так далее. То есть они приумножаются, деньги должны приумножаться. Но... Я держу вообще, в принципе, деньги в твердой валюте. Для меня твердая валюта пока на текущий момент – это доллар. То есть не евро, а, а доллар. У кого-то есть и евро, и доллар, у кого-то еще какие-то юани там и прочие вещи. Это уже их личное дело и так далее. Но, конечно, нужно э, лучше держать деньги в твердой валюте. Почему? Чтобы они не обесценивались. Потому что приходит кризис, и, соответственно, ваши деньги могут уже ничего не стоить. Это то, что очень-очень и очень важно. Так вот, первые шаги, я же говорю, что ну, заведите и пускай хотя бы какие-то какие проценты, хоть небольшие. Допустим, просто эта сумма, она не будет лежать под подушкой. Под подушкой она приносит 0. В банке она приносит чуть больше, но это уже чуть больше. Вот, это то, с чего ну, можно начать. Допустим, э, у нас есть клуб инвесторов. В данном случае мы сделали эту возможность доступной. И если, допустим, у кого-то будет ну, какая-то необходимость или актуальность, я скажу, что можно делать, начиная со 100 долларов. То есть, вот когда у человека первых появляется 100 долларов свободного капитала, я уже могу сказать, как он может его использовать, вложить под более высокие проценты и, в принципе, с небольшими рисками. А Запомните еще очень период вложений э, от 6 месяцев да период, э, не в данном случае от одного месяца я, я прошу прощения то есть э, есть инструменты которые ну, вот у нас есть инструменты которые э, человек может вкладывать на один месяц э, это ну, он имеет доходность существенно ниже почему потому что Грубо говоря, вот э, тот инструмент, э, который ежемесячная работа, ну, то есть можно даже один месяц, это кусочек э, инструмента, который, э, у которого цикл 6 месяцев. Mm -hmm. То есть это мы сделали... Чтобы на 6 месяцев какая лучше сумма? Э, там от 1000 долларов. Но это, это потом. Я же еще раз объясняю, mm -hmm. что э, нужно начинать с малого. В инвестиции стоит заходить самых меньших сумм. Почему? Потому что вам не избе... ну, инвестиции нужно запомнить, что это всегда риск, всегда. Вы не можете 100% полностью там, от всех рисков отвлечься как-то, их избежать и так далее. Почему? Потому что может произойти что угодно. Вы вложили деньги в банк, в данном случае может не стать государство. Да, такой, так, вероятность такая есть, да, она маленькая, но она есть. То есть в нашем мире может произойти все, что угодно. Поэтому э, не нужно, как говорится, рассчитывать на те деньги, которые вы инвестируете. Нужно инвестировать те деньги, которые ты не боишься потерять. Это очень важно. Поэтому я рекомендую всем начинать с малых сумм. И вот я же говорю, когда вы прокачиваетесь, постепенно увеличиваете эту сумму, а потом вот дополняете, например. Я помню тех людей, которые приходили мне давали в управление э, 100 долларов дрожащей рукой. Вот прошел один год, ну и люди в это время уже двигались в направлении, у них был фокус, они что-то читали, что-то изучали, я что-то рекомендовал, проводил какие-то консультации, и уже через год, а то и раньше, эти люди уже с большей уверенностью инвестировали, делали следующие шаги и так далее. Вот это очень важно. Не нужно слушать тех людей, которые рассказывают «та», вот я недавно видел в Инстаграм, по-моему, человек писал «та», вот меньше 150 тысяч рублей, типа это вообще не инвестиции, типа это ни о чем. Я, ну, я ему полностью написал конструктивный свою обратную связь, я ничего не навязываю никому, но я поделился своим взглядом на эти вещи экспертным, то, что в тот момент, когда вы накопите какую-то сумму, скорее всего вы ее потеряете. Почему? Потому что у вас нет ни опыта, ни знаний. Вообще почти ничего. Поэтому те суммы, которые, с которых вы начнете, вы скорее всего, ну, есть большая вероятность того, что вы э, можете их потерять. Нужно быть готовым к этим потерям. Это, это нормально. Главное, что я же говорю, это может быть отрицательный результат, но вы сможете разобраться, сесть и разобраться, почему это произошло, где была ошибка и как исправить эту ошибку. Вот так исправляете ошибки, вы растете и э, я заметил хорошую ну хороший момент э, в своей жизни который я отследил то есть те моменты когда я терял деньги э, ну на самом деле за потерями лежат наши человеческие э, негативные качества э, в данном случае это может быть жадность это может быть э, алчность ну такие вот вещи могут быть и э, это уже отдельная тема, но я хотел обратить внимание на то, что когда я анализировал ситуацию, я заметил, что тогда, когда я терял деньги, уже там в ближайшее время у меня денег было больше, чем, чем до того, как я их потерял. Интересно. Да, Поэтому, когда вы развиваетесь, я же говорю, ваша жизнь – это проекция вашей личности. Если вы пытаетесь бороться с обстоятельствами, вы ничего не решите. Единственный рычаг управления, который целевой, который вы можете повлиять и картинка изменится, это ваша личность. То есть нужно стать лучше, нужно вложить в себя больше знаний, больше опыта, разобраться не только в каком-то одном навыке, а почитать, посмотреть. Посидеть и наметить какие-то свои цели свои в своей жизни для семьи. Вот я рекомендую ну, своим ученикам модель э, фундаментальную, которая состоит из четырех сфер жизни. Это отношения, здоровье, личностный рост и деньги. То есть четыре сферы, они большие, то есть в них входит все. То есть деньги – это все, что о деньгах, ну, здоровье – это любое, тоже психологическое здоровье, физическое и так далее, и тому подобное. Вот То же самое касается отношений, ну, в общем, большие-большие темы. Возможно, вы где-то слышали такой инструмент, как колесо жизни. Ну, да, да. Это, это, это не важно не путать. Многие путают и неправильно к этому относятся. Колесо жизни – это инструмент. Если четыре сферы жизни – это фундамент, который, ну, то есть, по-другому никак не может быть. То есть меньше их не может быть. Вот. А есть колесо жизни, есть колесо баланса, есть 8 сфер, есть. Ну, то есть это уже разделение этих четырех, для более точного, ну, для более точечных э, целей, которые вы можете по ним поставить, проанализировать там, и так далее. И здесь я хочу обратить внимание, что у каждого индивидуальный баланс. Э, не все 10 из 10, а у каждого индивидуальный баланс. То есть, если вы счастливы здесь и сейчас, то есть 4 сферы наполнены у вас как-то, процентное соотношение у каждого свое будет. Но если вы счастливы, значит, это баланс найден. Ну, понятное дело, что он смещается, поэтому нужно за этим следить, как бы, и ну, его удерживать, как бы. Вот. Если счастье есть, значит, есть баланс. Нет счастья, нет баланса, неважно, пусть у вас даже будет 10 из 10. Значит, это не ваш баланс. То есть, то, что у вас есть, это не означает, ну, баланс, это не значит 50 на 50. Баланс это столько, сколько у вас может быть и сколько нужно. Хорошо, вот. у нас время закончилось, я тебе говорил, да? что время у нас летит на, вот, на наших стихах, очень быстро летит, моментально. Я сижу, я уже думаю, блин, как хорошо, такой гость, а, так-то чувствуется, что у тебя есть навык публичных публичном выступлении, я даже особо не встреваю, слушаю. Вот. Давай подытожим по вот, финансовой грамотности для новичков просто средств сейчас сделаем всего, что мы говорили и угу. следующий шаг после того, как они подготовили вот эти шаги в своей жизни интегрировали, но опять же такие там и психологические вопросы решать и обычные те же самые 10 процентов стараться а... и не постараться. А, а, а, а отложить. Ну, по отложить. факту. Да, вот. Просто если постараться, ну, то есть вы можете постараться поднять руку. То есть вы ее не сдвинете. Все, потому что понял, нет такого... Я помню. Да-да-да. да. Попробуйте взять маркер, да? Да-да. то есть вы либо делаете, либо не делаете. давай вот сейчас срез, коротко и... Да. Окей. Основное, первое. Это принять решение, то есть принять решение о том, чтобы появились какие-то изменения в вашей жизни к лучшему, то есть поставить какие-то хотя бы небольшие цели в этом направлении. Это номер один, то, что важно. Номер два – почитать, изучить немного информацию. Вот я очень рекомендую один из моих, скажем, наставников тоже, который доступно и правильно все это описывает. Это Бода Шейфер. То есть, в данном случае многие его знают, как бы, и я от себя могу сказать, что действительно это человек, специалист, и все то, что он говорит, так и есть, Они а какие-то другие там ребята, которые рассказывают непонятно что. Далее. Что вы можете сделать уже, уже сейчас? То есть формируйте свой капитал. Богатство измеряется капиталом. Книга, которую еще я очень крайне рекомендую вообще, прям всеми руками за, я считаю, это, наверное, одна из там, топ моих книг по финансовой грамотности, это о мышлении, образе жизни. «Ваш сосед миллионер». Вот, вы можете найти обязательно это исследование миллионеров э, в первом поколении э, в Америке. То есть полностью описана чисто статистика, как, что, куда, куда они тратят, кто они, как они подходят к жизни, мышлению и прочие вещи. Рекомендую начать с этого. Бода Шейфер «Путь к финансовой независимости», там вы найдете больше ответов на свои вопросы. И книга «Ваш сосед-миллионер». Пока это вот основные вещи. Также с любых доходов откладывайте от 10% и... Формируйте капитал, потому что я же говорю, что богатство определяется капиталом, а не на какой вы тачке ездите и так далее. То есть, или много зарабатываете. А, и ключевой принцип богатства – тратить меньше, чем вы зарабатываете. Это основной принцип, фундаментальные богатства. Именно поэтому люди становятся богатыми. Не по какой другой причине. И уделите минут 5-10 тому, чтобы посмотреть, что такое личный финансовый план. Это, пожалуй, основные моменты. Повышайте свою ценность и ценность других людей. Развивайтесь, читайте, изучайте там, Ну, изучайте, это значит, узнавайте и внедряйте эти вещи, которые вас интересуют в жизни. Вот то, то, к чему вы стремитесь, изучайте эти вещи, и у вас будет результат. Все. В принципе, да? это основное. Да. Спасибо за Друзья. Вот этот итог все закрепили, применять, да, и следующий а, шаг, который возможно, если вам будет интересно, продолжить раскрыть эту тему, тема достаточно большая на самом деле, а, там есть психологические да. факторы, инструментарии дальше можно тоже продолжать, если вам интересны эти моменты, если вам интересно управление, в принципе, пишите, а мы с обязательно еще раз организуемся, продолжим развивать эту тему. А также напомню, что все ссылки на Сашу на его чат Telegram, где они вместе с инвесторами, и бизнесменами, и предпринимателями и вообще с людьми, которые настроены вот на этой волне, да, которые знают что, про капитал и так далее, они находятся в этой группе, так что можете поинтересоваться, зайти в Телеграм, пообщаться, возможно, вы там найдете какие-то ответы на свои вопросы, даже если вы новичок, я думаю, там и можете задавать какие-то. Как я писал, задавайте глупые вопросы, получайте умные ответы. Вот. Да? Спасибо тебе, что уделил время. Надеюсь, наша встреча в таком формате она не последняя. Вот. Всем, друзья, спасибо, кто был, спасибо, кто был в прямом эфире, задавал вопросы, писал, комментировал. Александр Панасевич сегодня у нас был. ваш, Был рад обычно все друзья пока пока будем прощаться все всем